Яненько, насколько это сказка, насколько это правда. Хороший вопрос. Дело в том, что описывают иные реальности многие авторы. Но не у многих авторов получается отобразить ее так, чтобы перенести эту реальность на сегодняшний день. Это мы называем талантом, определенной литературной способностью. Но эта литературная способность не есть качество, принадлежащее самому человеку. Недаром в древности говорили, что людей талантливых, что называется Бог целому. Да? то есть они некоторым образом одаренные определенным талантом. С точки зрения магии и подобный дар это является показателем того, что человек трудится и работает на канале. То есть он не пакетно получает информацию, что ты там увидел в медитации, что-то там понял, что-то осознал, а потом канал закрылся. Он постоянно работает на канале, его сознание может естественным путем смещаться по разным пространствам, получая там информацию. А вот литературные, литературные способности позволяют ему это правильно описать. Поэтому есть много авторов, которые пытались описать одно и то же. Но получается почему-то только у одного, и вот это вот получается в нашем мире проявляется как слава, Ну, это такая проекция. Если у тебя что-то получилось, к тебе приходит слава, указатель. Да? Если к тебе слава не пришла, значит у тебя что-то не получилось. То есть опять же целостность, до единицы, твоя программа не целостная, не готова, не закончена, значит, нужно ее чем-то дополнять. Вот у Лукьяненко получилось, он достиг славы, потому что перенес реальность, по которой путешествовало его сознание, и информационный канал, он сумел перенести это в окружающую реальность и вывел все это на бумагу. У него это получилось. Это не сказки. Дело в том, что человек, человеческий мозг, и человеческое сознание устроено таким образом, что он придумать ничего не может. Фантазия это не наше дело. Разочарую вас, ничего не фантазировать придумывать, человеческое сознание не способно. Оно способно принять информацию, считать ее. Перекомпилировать, перемешать с другой информацией и выдать на гора новую компилированную форму. Вот это оно может и виртуально, виртуозно. Но сочинить то, чего нет и никогда не было нигде, человек не может. Но он может сместить сознание в ту реальность, которая которой это есть, получить знания, получить опыт и запомнить опыт перенести в эту саму реальность, для, отразив ее каким-то определенным способом. Как Джон Роу с Гарри Поттером, как Лупьяненко с его мирами, да? как с Стругацким с их мирами. Вот такая, да, такая история. Поэтому по это немного, их единиц. Все, все, все, все, все. Совершенно верно, потому что сознание человека, как правило, долго на этом канале удержаться не может. Он может дискретно схватить информацию и потом закроет себе макушечку, да? но есть отдельные индивидуи, у которых это получается. Домыслов, почему у них получается, достаточно большое количество. Если интересует факт, изучайте биографии успешных такого плана людей. У каждого из них была некая тайна, некая тайна открытия дара. И у Роллинг он есть, и у Яненко он есть. И да. у прочих успешных, успешных он тоже есть. Даже случится что-то, что у человека раскрывается такая определенная особенность. Вот. Поэтому читайте эти книги, на самом деле, читайте, понимая, что если они возникли, они возникли не просто так, не пришло время, информацию просто так никто не отдает, или а что только тогда, приходит время, и появляется она в нашей системе, уж поверьте, не об из чего, а с разрешения, это значит, что информация, есть хотя бы один человек в этом мире, поэтому эта информация нужна, которая способна вывести его сознание как квантовым скачком, дернуть его на более высокий уровень. Показателем тому, что автор, который переносит эту реальность здесь-сюда, действительно имеет на это право, это показателем, повторяю, это является его определенного рода популярность. Система благодарит его за то, что он внес некую форму новизны в ее алгоритм, а внес тогда, когда надо, куда надо, для кого надо, не нарушив общей целостности системы. То есть это некая мера хаоса, которая Система может быть не просто контролируема, она ее ждет для собственного развития. И тогда система благодарит автора, да? благодарит этого человека, благодарит деньгами, да? благодарит славой, популярностью и так далее. Ну, Все очень, очень логично, следите, два и два Все как раз получится.